Яндекс Метрика и Яндекс.Директ начали отображать данные об эффективности рекламы в режиме кросс-девайс для всех моделей атрибуции. Раньше в такой цепочке Метрика и Директ учитывали только одно устройство на пути к конверсии. Теперь Метрика по умолчанию определяет атрибуцию в режиме кросс-девайс, засчитывает переходы со всех используемых устройств. А в Директе можно вручную подключить этот режим при выборе модели атрибуции. Какой именно переход на сайт будет засчитан, как источник визита или конверсии, зависит от модели атрибуции. Модель атрибуции — это способ распределить вклад источников трафика в конверсию и последующие визиты на сайт. В Метрике и Директе доступны четыре модели атрибуции. Первый переход. Визит или конверсия присваиваются первому каналу, с которого перешел пользователь. Атрибуция по первому переходу фиксирует первое касание с брендом и считает источником конверсии тот, который привлекает больше всего новых посетителей. Последний переход. Визит или конверсия присваиваются последнему источнику, с которого перешел пользователь. Атрибуция по последнему переходу не учитывает промежуточные шаги к покупке, а показывает, какой канал стал решающим при конверсии. Последний значимый переход. Визит или конверсия присваивается последнему источнику, с которого перешел пользователь. Промежуточные шаги к покупке не учитываются. Последний переход из Директа. Источником визита или конверсия считается последний переход из Директа, даже если после него были переходы из других значимых источников. Эта модель атрибуции по умолчанию работает в Директе. Она помогает оценить эффективность рекламы в Директе и делает ее более точной, благодаря быстрому обучению алгоритмов. Теперь эти модели атрибуции по умолчанию работают в метрике в режиме кросс-девайс. Кросс-девайс-режим позволяет не упустить значимые действия и фиксировать визиты пользователей на пути к конверсии со всех устройств. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!